Дорогие друзья, рабочий процесс в Лисановском парке уже начался, как вы можете посмотреть и видеть, да, что земля, которую приводим, конечно, шикарная плодородка, великолепная. Хотели сделать сначала подсыпку просто грунт котлованный, а потом плодородку, но решили так, как слой, как мы видим, небольшой, сразу сыпать финишный плодородный слой. Сейчас, значит, что у нас задача, и тоже хотел обратить внимание, чтобы сначала спланируйте. Вот здесь, наверное, видно хорошо, да, что мы стараемся сыпать уже по уровню сетки с небольшим уклоном, с небольшим уклоном, осыпаемся, значит, и вот по уровню сеточки на этой стороне выходим. Потом будет небольшой уклон, здесь вот видно, да, уже сетка идет. Под уклон и участвует под уклон но сейчас пока идем вот по сеточке ровно работаем очень быстро Значит, что еще могу сказать хорошего да тоже рекомендую при небольших таких отсыпках не пользоваться отдельно грунтом котлованным потом финишным да а сразу соответственно класс-финишный грунт это облегчает работу нам и у вас получается сразу качественно вы сразу видите результат а мы продолжаем работать как вот первые 20 кубов мы уже приняли вот мы их сейчас развозим да и потом до конца участка мы планируем сегодня дойти ждем еще вторую машинку через три часа и надо выйти здесь а сейчас мы согласуем на, какой, на какую высоту мы здесь выходим а, будет у нас Здесь вот ровненько идти. Потом под уклончик к дороге. Сейчас мы вот это все согласуем. За нами идут ребят, которые будут ставить забор. Вот, А пока остаемся на связи. Смотрим за продолжением работы. Нам привезли вторую машину земли. И сейчас мы уже во-первых подняли нашу теплицу на брус 15 сантиметров. Есть уровень земли у нас грубо говоря поднялся и нам пришлось как мы и планировали поднять участок значит смотрим теперь здесь он уже выровнен теплицы земля уже подошла на тот финишный уровень который запланирован был участок мы подровняли на все это сейчас на данный момент ушло порядка 30 кубов земли мы видим результат работа еще не окончена, она продолжается до конца рабочего дня еще 3 часа так что мы недавно пересекли экватор и вот такой плотной планомерной работой мы сейчас довозим землю телега за телегой у нас приближается как раз здесь мы тоже выровняем входа в теплицу где-то 5-7 сантиметров оставим бруса на землей, остальное все засыпем землей, засыпем ямы и вот теперь же явно сказывается то, что мы сразу стали приразить плодородный грунт в отличие от того, что сначала хотели или планировали сделать котлованным грунтом, потому что качество сразу налицо то есть за один день мы увидели результаты работы на следующий день рабочий можно землю все участок выравнивать и уже можно сеять здесь газон так что смотрите как все происходит быстро как работаем слаженно а мы пошли работать дальше